Сегодня у нас будет народу поболее, чем раньше было до этого, то есть мы уже рассказали людям о наших встречах, что тут можно черпать правовую информацию различного толка, да, то есть применять ее в различных направлениях. И напишите, пожалуйста, как слышно, видно, все ли хорошо, можно написать, с каких вы городов. Тоже будет интересно э, география наших посиделок. Юрий где-то подошел, спрятался там. доступен. Здравия, здравия всем. Здравия. Ну что, с вами опять на связи наша компания Наталья Макушкина, Юрий Башко и Денис Залевский. Вот. И, значит, смотрите, с. С чего бы стук. мы сегодня начали? Что, смотрите, вот у Натальи есть документы. Вот ссылочка у нас в самом начале чата. да? Мы Наталья сюда скинула. И в группу нашу в Телеграм тоже Наталья скинула. То есть можете пользоваться, применять. То есть, и сюда Телеграм не скидывал, скину сейчас. А, ну, скинем. Да, да, да. Получается, смотрите, то есть у нас есть различные направления, да, правовые, и в том числе была обратная связь и от вас, от наших зрителей, что было бы приятно, полезно осветить тему по кредитам. Так вот, я вам что хочу сказать, что у Натальи есть весь необходимый материал, просто берете, пользуйтесь. Также Наталья будет давать такие знания да, правовые, которые можно применять значит, с точки зрения РФ, да, то есть ну, применяя законодательство РФ да, в свою пользу. И есть уже, скажем, для более продвинутых пользователей другая правовая база для применения в правовом поле СССР и не только. То есть вот это такое у нас. Краткий анонс наших тем, да, куда мы будем двигаться. А сегодня еще Юрий даст нам дополнительно раскроет информацию по индо саммитной надписи. То есть пройдемся по каким-то вопросам, да, что кому там было непонятно. То есть, ну, для себя эту тему, скажем так, закрепим. Да? Вот. И что теперь мы видим, да, что у нас тут и Дальний Восток, и Удмуртия. И Тайшет, и Самара, и Москва, Северо-Байкальс. Ну, нормально, хорошая аудитория. Я уверен, что еще просто не все подтянулись и не все написали, откуда они. Вот Оренбург, Урал есть. Ну что, друзья, тогда я сейчас скину вот эту ссылочку еще в нашу группу в Телеграм. И, в принципе, мы можем, наверное, начинать. Как вы думаете? Да. Приветствуем всех, рада рада приветствовать и хочу обязательно сказать и поблагодарить Володю Мошкина за то, что он для всех для всего клуба Рой Правовед создал такой канал, как Рой Правовед создал канал и <плодисмент> а, значит. Наша задача – помогать вам решать ваши вопросы, в том числе давать документы. Вот ссылку выше я разместила. Также каждый день консультирую по мере своей возможности. Люди задают вопросы в правовом поле, конечно же, Российской Федерации. И вот на диске подготовлены документы по очень многим аспектам. Вот, Чтобы вы пользовались в личных консультациях, я просто помогаю, рассказываю, с чего начинать, какие документы применять. Вот. Буду рада всем помочь по мере своей возможности. Ну и, соответственно, мало того, хочу вам представить много точек зрения, как можно решать свои вопросы. Во-первых, это осознавать, да, что можно решать вопросы в правовом поле, но, но дальше, дальше вы должны понимать, что это все игра в одни ворота, и мы играем на чужом поле. А надо понимать, кто мы, что мы, для чего мы сюда приходим. Ну, вот как раз Юрий более подробно даст по этому. В этом направлении более подробную информацию мы представляем вот эту точку зрения. В ближайшее время наш вебинар будет посвящен другим, люди будут другие присутствовать на вебинаре и рассказывать о своей практике. Мы здесь будем освещать постоянно очень много вопросов для того, чтобы люди осознавали, осознавали куда идти, как решать вопросы. Поэтому, Юрий, передаю слово. Да, благодарю, Наташенька. Традиционно всегда красноречиво и истинно скромна. Друзья мои, хочу просто заострить вот на чем внимание. Наташенька сказала ключевые важнейшие слова: что есть поле, на, который, на котором можно играть. Вся жизнь, игра, как бы это кроме, кроме самой жизни. То есть, вся жизнь, игра, кроме жизни. Каждый из нас. Здесь есть предназначение. Самое главное, это приходит осознание, понимание тогда, когда в зеркале начинаешь узнавать себя, мужчину, женщину, да, не зря это было сделано. Это, абсолю... это не абсурд, это именно то правовое поле, самое высшее, которое есть. Но, тем не менее, это, знаете, как, чтобы стать великим спортсменом, нужно для начала прийти хотя бы в спортзал. Выбрать того тренера, того мастера, кому ты доверишь свое тело, свои понимания, свои мозги. Но за тебя никто все равно это не сделает. Знаете, сколько, вот сейчас с Наташенькой мы говорили, огромное число mm. желающих э, решить свои вопросы, просто обращаются к Наташе, ко мне, она-то, видите, у нее сердце больше, чем вся вселенная, она готова всем помогать, там, вот все, все, все, все, все, все. А я уже немножко грубоват, я говорю, слушай, может не в постель лечь вместо тебя с твоей супругой? Извините за банальность, поэтому каждый сможет сделать только сам свое. Иногда задают такие результаты, вот Денис тоже говорит, слушай, говорит, ну вот у меня есть такие результаты, обратите внимание, мы можем говорить только о своих результатах, когда мы это сделаем. Мы берем инструменты, когда приходишь в огород, берешь лопату, вилы, либо там культиватор, либо что-то угодно, но ты это делаешь сам. Так вот представьте, что то правовое поле, в которое вы, в которых нас всех загнали молча, как знаете, как котят слепых завели и давай дарить баранов надо стричь и причем максимально, да, так сказать. Это хочешь не хочешь, нравится не нравится, это есть. И в этой ситуации все, вот, в том числе и они та сторона, но они более защищенные, потому что надсмотрщики над стадом они другие, поэтому. Но все решения всех вопросов есть. Решение заключается только в действии, но сначала нужно понимать, что делать. Вот Наташенька рассказала о том, что будут у нас на посиделках другие представители, участники, да, то есть это те, кто проходил свои истории, я буквально вкратце расскажу, потому что еще раз напоминаю и призываю, друзья мои, те, кто пока готов рассматривать и свято верить в то, что... Публичное объединение, суверенное Российская Федерация, еще раз, публичное объединение Российской Федерации, не государство, а публичное суверенное объединение со своими территориями, и они об этом публично заявили, там 67-я, по-моему, статья в Конституции о шельфе, да, это там взаимодействие, ну, не хочу, чтобы это было выжимка из контекста, очень много вещей, которые говорят, что это не государство. Но преподается так, используется манипуляция сознанием, вашим сознанием манипуляция, использование доверия в своих корыстных целей. Поэтому вернуться к тому, что будут другие участники наших передач знаний. Вот я Наташу познакомил, есть у меня Евгений Шереметьев, это значит Чебаркуля, Челябинская область, область. это мужчина, он движется в поле. Российской Федерации, но в поле 131-го ФЗ-закона о муниципальных образованиях там тоже очень много написано, написано инструментов взаимодействия и, знаете, как бы это плохое слово ни звучало, принуждения власти к исполнению своих обязанностей. Вот просто садятся на те документы, на которые опирается система, я не говорю власть, это система. И э, когда с этой системой взаимодействуешь э, в их поле, на их языке, но требуя, а не смиренно, так сказать, одевая на себя смиренную рубашку, вот эти мужчины будут здесь. Мы будем потихонечку приглашать. Поэтому рекомендую вернуть того маначек, о что есть на Google диске у Наташи э, очень много документов подготовленных, да, с практикой, но поверьте, это практика именно тех людей, кто это сделал. Это не теоретики, есть теоретики, да, а есть практики. И а, сразу тупиковый путь решать, доверять, доверять решение своих вопросов, в чужие руки тупиковый путь. Как только это осознается, то тогда это. Будет, Ну, придут результаты. Классный мультик был еще в советском периоде. Вовка в тридевятом царстве. Помните момент, когда печка готовила там пирожки, когда двое злорца одинаковых с лица. хочу мороженого получил, да? Но только они начали эти мороженки лететь мимо него. А говорит, а вы еще есть за меня будете? Ага. Вот э, все те, кто пытаются обратиться, сделай за меня, вот включайте себе этот мультфильм, это для тех, кто э, готов это делать. Самое первое, результат начинается, когда э, принимается решение изменить свою жизнь. Страхи есть у всех, вот здесь героев нету, да, кто на э, шашку с голой пяткой нет. Не <смех> ошибается тот, кто не работает. Ошибок нет. Быть. Мы это, направим, это... поможем, подскажем. Тем, чем сможем, поможем. Но писать за всех мы не... мы не сможем чисто физически за всех написать. Прекрасно, что, значит, у нас есть, да. Я сейчас вкратце... Давай, а? Уже да мы начинаем да мы начинаем мы сейчас э, двигаемся значит э, напоминаем что формат наших встреч это мы э, уложиться 45 минут дальше 15 минут на э, вопросы и этого достаточно и в записи потому что получается перегруз сегодня мы немножко э, ускоримся почему потому что сегодня присутствует огромное число новых э, участников Поэтому мы сейчас пробежимся, Наташа, более поподробнее о результатах. Ну, уже расскажешь, что у тебя было, да, по результатам какие есть, чуть-чуть. Вот. Потом, значит, мы коснемся паспортов, да, то есть кругом. Ну, вот видите, Наташа, ты пока читай, тебя в скайпе уже хотят разговора с тобой. Вот. Она скромничает, меня приходится даже заставлять, чтобы она это рассказала изменять документы да ну а, не почему-то так есть. я согласен самое главное ребята если вы увидите на google ссылки документы все те кто их начнет менять риски они принимают на себя вот, вот просто поймите что нет они скачут под себя делают их они ну, как шаблон ну, вот расскажи, да. документы на диске как шаблоны как шаблоны сделаны, и э, вы просто скачиваете документы и вставляете уже свои данные, э, как, ш, чтобы разместить на сайте суда, там, с чего начать. У вас есть, например, задолженность, да, то есть я вам могу подсказать путь, как сделать так, чтобы отменить задолженность да, и вернуться и снова, например, доказывать, или отменить заочное решение, отменить э, приказы. Там. Ну, то есть я могу дать... Э, направление движения, и могу подсказать, как делать, каких, какие документы нужно взять, что заполнить, ну и потом консультировать, где разместить, чтобы это быстрее быстрее дошло. И, соответственно, получая вот ответ от судов, да, мы в том числе получили практику, как обжаловать вот эти постановления, решения и так далее, потому что судьи это все-таки... Такие же люди, иногда они просто э, пишут отписки, э, которые ну, не соответствуют. И когда ты э, на судью подаешь жалобу, все в корне сразу начинает меняться. Поэтому э, в том числе на диске представлены документы, как обжаловать какие-то решения. Но направление я могу только, вот я вам еще раз говорю, кто не знает, э, с чего начинать двигать, двигаться. То есть у вас есть, например, задолженности. То есть я, ну, в, в общем могу примерно подсказать. То есть если я проходил этот путь, я поделюсь своей практикой. Вот. В, в различных регионах, в судах мы были, выступали различно, как и м, по, по законам Российской Федерации, так в том числе и выступали м, со стороны СССР, в том числе практика есть. Поэтому все это представлено. От себя только могу добавить, что по мере возможности если у вас вы не представляете, как двигаться, мы поможем, и я, и Денис, поэтому все остальное, все вопросы, кто хочет выйти из этого круга, это, конечно же, Юра подскажет, как дальше действовать. Ну и, соответственно, документы на диске будут пополняться. У нас... В правовом отделе есть очень много людей, в ближайшее время документы будут пополняться. То есть это пока только моя практика, будут папки добиваться, смотреть, поэтому смотрите, пользуйтесь, и чтобы во благо, чтобы это каждому принесло какой-то результат. Но результат всегда будет, начиная от того, что вы повысите свою грамотность, заканчивая тем, что вы будете знать, как действовать, как происходит, и когда вы встречаете, вас останавливают и так далее, Когда вы, вы знаете, что, что говорить, вы понимаете, в, в какой, в как вас обманут, тогда все становится намного проще. Все начинается с со осознания. Поэтому, Юрий. Н Наталью еще добавлю маленько, то есть все очень просто, <кхот> о чем говорила Наталья. То есть вы Наталья, например, обозначает вам вектор движения, то есть если это задолженность, то это документы по представам. Если у вас какие-то там судебные дела, то это судебные документы соответственно, понимаете, то есть все распределяется оно по направлениям. По и вы берете шаблон, да, по папкам, вы берете шаблон просто и изменяете не текст, а изменяете те моменты, которые касаются лично вас, то есть э, имя, фамилия, там, да, э, какие-то там паспортные данные, адрес суда, там э, выписка из eGRU и так далее, понимаете, то есть, данные, которые касаются вас. А общий текст документа, да, он не меняется. Да, нет, ну, нет, вот. нет, все под свою ситуацию, что-то может это дописать, потому что я ж не, не истина в первый инстанции. Да, да, в первый да? да, да. Это только моя практика, поэтому кто-то. Но ну, если сказать, есть у человека как, как бы понимание, что дописать, mm -hmm. то, конечно, можно. Но... Да, там, вот, например, Просто... если у вас уже просужено, то есть как сохранить имущество. Много направлений, много направлений. Поэтому все, что проработано на сегодняшний момент, самое главное я всегда считаю, главное не бояться. Никто никому ничего не должен. Надо это понять очень точно. И в этом направлении начинать движение: сначала осознать, что бояться никого не надо. Это точно. Вы никому не должны. Вот, Юрий об этом вопрос начал рассматривать уже с первых посиделок: о том, что поменяйте свое сознание. И потом начинайте действовать, начинайте с, мал, с малых шагов. Если пока вам сложно понять, что физическое лицо все-таки это, это какой-то придуманный такой термин, который это человек, это не человек, это что-то такое, что у которого нет прав, есть только обязанность платить Российской Федерации. да. Поэтому мы сначала осознаем, кто мы есть, максимально решаем свои вопросы, если можно что-то отменить, решить и так далее. А потом просыпаемся и понимаем, и прекращаем из себя делать доню корову какую-то. Хорошо, я переключу микрофончик, нагло отберу. Вот, да, дорогие друзья, значит, продолжаем. Самая главная ось знания, осознания – абсолютно никаких страхов, нету критических ситуаций, они становятся именно такими, которые вы их видите, понимаете, вот и все, поэтому э, самое первое начинается с того, с самоидентификации, противное слово, самоупределение и самоутверждение «кто ты?». Да, так сказать, если ты, мужчина и женщина, специально, вот сейчас базовые вещи пробегусь, потом по паспорту и уже к индосамитной надписи. Отвечаю на вопрос в чате. Наталья, на диске можно найти инструкцию по индосамитной надписи? Нет, и не будет, ребят. Я даю те инструменты, и я говорю о тех инструментах, которые являются опасной, опасным лезвием для ребенка двух лет, поэтому... Только когда придет понимание осознание, что это такое и как его применять, нужно им быть уверенности, потому что все тех знания, которые пользуются вот эта юридическая система, Можете... да, да. Я извиняюсь, вот сразу отвечу на вопрос Галины Павловой. Она говорит о том, что скажите, какие расценки на сайте «Правед Сибирь по снятию задолженности? Вот как раз благодарность Владимиру Мошкину и состоит в том, что он создал Рой-правовед. Все документы, которыми вы пользуетесь, все консультации, все безоплатно для, для членов Рой-клуба. Поэтому еще раз внимание обращаем. Мы уже в, сайте, в, сайт, на, в чатах размещали информацию о том, что это безоплатно. Начали торговать документами от имени Рой правоведа, от имени Сибирь правоведа все это сразу всем объясняю, что Владимир Мошкин создал именно отдел, чтобы мы давали вам информацию, знания безоплатно. Поэтому ни о каких расценках речи не может быть. Все для вас, только чтобы вы просвещались. И большая благодарность Владимиру за то, что он делает столько добрых дел для всех. Да, благодарю, Наташенька, молодец, это истина, поэтому Владимиру поклон, Мошкину, да, потому что огромное, большое, как сильное сердце и добро. Отвечаю Олегу Богданову и дальше быстренько, а, Богданов, правильно, Олег, и быстренько возвращаю к своей теме. Значит, по счетам я отвечу, постараюсь быстренько, сжато в конце этого, этой встречи. Сегодня готовили давать, ну, так как у нас стало большее число и такое некое, значит, последнее. Возвращаемся. Для, для понимания. Есть мужчина и женщина, да, так сказать. Вот к этим двум словам не нужно добавлять какого рода. да. Дальше. Что есть такое? Следующее идет человек. Уже человеку нужно сопровождение. Слову человек нужно сопровождение. Человек это мужчина или женщина, да, а чего ты пола, да, вот, ага, нужно говорить мужского пола, понимаете, то есть вот маленькая хитрость, которая вот порождает, маленькая ложь порождает большую, большие потери. Далее у нас есть такое слово гражданин, да, так сказать, огражденный граду, да, несущий, это другое, абсолютно другое право, вот все те слова, которые я говорю, это именно правовые поля, которых производит разбирательство в любой ситуации. Есть две стороны у встречи. Можно ее назвать соглашением и договор. Поэтому, повторюсь, буду об этом говорить много раз. Мужчина и женщина ⁇ это высшее правовое поле, которое стоит над всеми нижестоящими правовыми полями. Есть право человека, но нужно понимать, что человек, нужно тоже его распределять, что ты имеешь в виду. И в контексте какой мысли с тобой к тебе обращаются как к человеку. Если к тебе обращается как к человеку, который входит в в едином классификаторе единиц систем измерения. окей, okay, есть такой классификатор. 792 – это человек, цифровой код. 793 – это тысяча человек. 794 – это миллион человек. А классификатор систем измерения это классификатор систем измерения товарной единицы. Вилка, бутылка, тарелька, поддом – под дом-кирпич. Понимаете, что эти сделали? То есть идет подмена понятий. Вот это играется, называется манипуляция доверием и сознанием высшей ценности на планете Земля, мужчина и женщина. Да? То есть еще раз, мужчина, женщина, дальше правое поле, человек. Если ты рассматриваешь себя как высшую ценность и а, обладающий мужчина, либо женщина, обладающий... А, способностью к высшей нервной деятельности, это другая позиция. Но если как тебя... Ага, ты же код 792, можно тебя так записать? Да, пиши, а что это такое? Ну, ты же понимаешь, все на цифре. И вот когда вот такой э, простыми фразами начинают запутывать, и вот в, в итоге говорят, ну, ты же сам сказал, ты на все согласился. Поэтому дальше, э, значит, следующее. Гражданин. Гражданин – это мужчина, женщина – которые приняли на себя, а, надели, я, я простыми словами буду, ошейник гражданина. То есть он принял на себя не только права, еще и обязанности у мужчины и женщины есть только права и свободы. Вот, ну, безусловно, нужно понимать, что свобода каждого, каждой женщины, каждой мужчины заканчивается там, где начинается свобода другого мужчины и женщины. То есть нужно жить в единении, в понимании с природой. Если ты кому-то делаешь, так сказать, дискомфорт, либо что-то плохое, ты уверен, что ты... Возмездие получишь достаточно быстро. Поэтому нужно понимать. Дальше, значит, и дальше у нас появилось после гражданина юридическое лицо и физическое лицо. Сейчас вот в отношении вопроса Богдана я быстренько вернусь, что когда появляется вместо, когда выходит на поле юридическое лицо, вместо живого там мальчика, девочки, девчин, молчин, мальчик это молчин, это малый чин, девочка это девчина, девочка в чине, женщины, будущей девчины, да, поэтому, ну это же у нас скрали, и все, это же понятно, ну понятно, да, и поэтому сразу после в роддоме, как только медицинское свидетельство о рождении, родители хватают и бегут в ЗАГС, да, так сказать, обрадовать, проинформировать систему, что появился объект э, обдирания, да, так сказать, и в обмен на это медицинское свидетельство о рождении, о том, что появился живой мальчик, либо девочка, да, которая принимает все на себя, которому доступны все права и, и ресурсы по праву рождения на этой земле, родители по незнанию, и, а им не раскрывают всех и потери последствий, выписывается зеленое свидетельство о рождении, и вот это есть Факт рождения юридического лица, именно без этого свидетельства рождения ребенка не берут, в садик не берут, в школу никуда и куда, вы понимаете, начинает действовать бумага. И вот эта бумажка начинает хулиганить. С этой бумажки все берут. Но отвечая Богдану на его вопрос, кратко и сжато. ОМС ⁇ это обезличенные металлические счета. Это не, а, как называется, медицинское страхование ОМС, Медицинское страхование, вот ты в как называется первое слово ОТО? ОМС. Ну, сейчас вспомнишь, да, да, а я да. скажу, то есть это не медицинское страхование, это обезличенные металлические счета, с которых списывают денежки, как только кто-то пришел, так сказать, куда-то трудиться, либо в больничку. Вот да, обязательно медицинское страхование. Представляете, что тебе блуду сделали, да? Так вот, но через свидетельство о рождении зеленое, Родители передали все опекунство во владение вот этих опекунов государства, так называемого публичного образования. Это было и в Советском Союзе, не расстраивайтесь. Значит, теперь у нас мы плавно подходим к товарищу паспорту да, так сказать, и э, у Дениса есть то, что по паспорту, да, или что у нас есть? По паспорту очень хороший ролик, не так давно скинули, э, как раз э, в подтверждении слов Юрия о том, что э, как нам подменяют понятия. понятие, и вот в этом ролике, Денис, брось, пожалуйста, Да, сюда, а я пока расскажу. Я тебе, тебе в личку кидала, и вы внимательно посмотрите, все, что говорил Юрий, тут уже четко на примерах, прям, очень-очень четко, прям по фотографиям, все-все-все. Еще, еще фишку скажу еще одну Я... Да, здорово, благодарю. Так вот, друзья мои, паспорт, вот еще одна блуда, которое я сейчас прямо скажу без детализации, для тех, у кого есть загранпаспорта, если они под рукой, это прямо возьмите, либо запомните, о чем я говорю. Когда вы откроете паспорт, заграничный, да, загранпаспорт, там написано, нету слова заграничный, там есть паспорт, российский гражданин Российской Федерации, и там есть четкая графа, Гражданство! И вот в паспорте есть слово гражданство. А в обыкновенном паспорте да, этого слова нету. И поэтому тот паспорт, который дают в 14 лет, это паспорт физического лица. И то есть, что есть такое физическое лицо? Ну, это раб. Это, безусловно, он, кстати, термин появился в 1974 году, еще в Советском Союзе. Вот. Но. Свидетельство о рождении, юридическое лицо, так, а юридическое лицо же может открывать различные подразделения, фирмочки, подфирмочки, так вот, это юридическое лицо родило следующее физическое лицо, паспорт, и вот в Российской Федерации, в законе о паспорте гражданина Российской Федерации, и он, закон 828, Незакон. Постановление правительства номер 828 от 7 августа 1997 года. Она так и гласит о паспорте гражданина Российской Федерации и... Нас интересует только последняя фраза, описание бланка паспорта. Так вот, вот именно в бланке паспорта простого, да, 14-летнего, когда вручают, там конкретная подмена понятий, но в этом законе они не врут. Паспорт, но загранпаспорт, это документ, который подтверждает гражданство. Российской Федерации, и фишка, смотрите, ребята, к судебному, сейчас вот тебе это будет классно, ты сейчас поймешь что ты фишку, поймаешь. Если ты только начинаешь взаимодействовать с системой с, с точки зрения загранпаспорта, где написано гражданин, открываем конституцию гражданина и человека, в таком случае гражданина и человек Российской Федерации никому не должен и запрещено принуждать человека и гражданина, и вот если только с точки зрения этого паспорта человек начинает идентифицировать в судах, он встает в точку зрения гражданина, и они уже обязаны его защищать. Если некий так называемый ответчик, да, так сказать, еще до суда и должник еще до всех решений, Приперся в суд и начинает использовать тот паспорт, ну, который есть, да, так сказать, вот этот, там сразу начинается не слезуха Открываете вот это постановление, и в описании бланка российской федерации, паспорта э, гражданина Российской Федерации, э, прямо на вас из этого описания бланка торчит преступление, двумя глазами смотрит на вас, да, вы открываете описание бланка, причем, кстати, нужно найти редакцию 2018 года, вот все, что до 2018 года они не трогали. А, видать, мы настолько раскачали систему, что они чуть позже поменяли редакцию вот этого описания бланка паспорта. Я серьезно говорю, вот откройте позже, выйдет разницу. Так вот, прямо открываем раздел описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, пункт 4, 6, 8, 10, 12, 14. В каждом из этих пунктов есть слово Российская Федерация, а в постановлении прописано написание Российская Федерация, первая буква заглавная, в слове Российская Федерация заглавная, то есть есть закон о написании э -э -э, правил русского языка. Вот. В описании, как должен выглядеть бланк паспорта, там четко написано, что есть буквы заглавные и есть маленькие. Так вот, слово «Российская Федерация» у всех на паспортах записано как слог, то есть все заглавных буквах, А закон трактуется буквально. Я правильно понимаю, да, Наташенька? Вот вы видите, те, кто в законе... Они опираются, что закон написан буквально. Вот, вот здесь же вот так написано, да, вот так вот. Я и делаю. Поэтому им же по их представительским сальным лицам, да, вот здесь написано. Так значит, у меня в руках бланк, который не соответствует постановлению правительства. А соответственно, раз он э, подложный, можно его рассмотреть, конкретно сесть на эту позицию, что я волей изъявляю, что данный бланк был обманным путем, без раскрытия всех последствий мне внедрен, э, и э, использование его возможно только под принуждением. Когда ты начинаешь понимать, что у тебя в руках подделка, если ты им начинаешь пользоваться, значит ты дебил, недееспособный, либо мошенник. И когда вы приходите, не вы, стоп, без личности, если когда а, участник процесса, на которого система решила постричь, прибегает туда с паспортом и начинает вот этой вот махать, а вот у меня есть паспорт, соответственно, сразу получается именно а, разночтение, так слушай, ну недееспособный пришел, там все конкретно написано, он это же суд, как бы, да, и вот все, поэтому начинается. Так вот, еще раз. Главные вещи, и те, у кого есть заграничный паспорт, вот всегда, и если вы еще далеко не, не пока еще не пришли в поле, там высокая, мужчина и женщина, хотите потренироваться а, в этой системе юрисдикции законов, да, так сказать, а, я сразу в другом поле, не сразу к этому пришел, но когда только я осознал, в девятнадцатом году, что бланк паспорта является подделка, хотя у меня из-за паспорта есть. Ребята, просто-напросто нужно понимать, да, так сказать, и когда ты в поле физического лица, ты никто. Ты овца, баран для стрижки и, обдерб... и обдербания. Если ты гражданин и человек, да, и ты сел, вот тогда вза... начинаете взаимодействовать через правовое поле гражданина и человека. Вот для них действует их конституция. Гражданский кодекс написан для юридических лиц и физических лиц. Поймите, и только с той позиции, которую вы выбираете, с вами взаимодействует система. Как бы гадко это ни звучало, если выбрал позицию барана и овцы, ну значит, с тобой будут так и взаимодействовать. Если ты на себя натянул маску гражданина и человека, то открываем все, что касается положено человеку и гражданину. Садитесь на эти вожжи и ехайте. Поймите, вас никто не остановит. Вот, ну я немножко ушел в другое, когда мы познакомились с Наташей. Я сразу и рассказал, что это не моя тема, изучил очень много и пошел вот именно по теме мужчины и женщины, да, так сказать. Вот это вот здесь, значит, о, классно, а если за грамм паспорт проспорочить? Ребята, это еще одна ловушка, паспорт не молоко, вы понимаете, вот чит... Там, кстати, написано, в конце концов, кто является владельцем данного паспорта. Откройте, почитайте. Как только каждый из нас научится читать внимательно одно и то же, вы увидите эти образы. Еще раз, просроченный паспорт не может быть. Срок действия физического лица. А что там, фотография испортилась? Или вы там половую принадлежность поменяли в Таиланде, да? Или что там, так сказать, ну да, если смена имени произошла, да, нужно менять. Вот это нужно вот здесь поменять, дорогие мои, вот здесь, любимые мои. Как только вы откроете, я вот как бы, ну, мне 57 плюс, и я всегда задаю вопрос. Я говорю, слушай, супруга, да, с тобой ложится паспорт или вот я мужчина? Вот как только вы будете на таком формате с собой разговаривать... Вы также будете спокойно разговаривать с системой. Еще очень важный фактор. Система делает все, чтобы вытащить вас из равновесия. Потому что только в равновесии можно принимать взвешенные решения. Пытаются вас что-то там как-то грубее, нужно задавать, отвечать вопросом на вопрос. С какой целью? Запишите эти вопросы. Вот просто, всего их три. А скажите, пожалуйста, с какой целью вы пытаетесь манипулировать моим сознанием? Это первый, да, с какой целью, это поможет в любой жизни, там, допустим, кто-то вас там пытается убедить в чем-то, смотришь в глаза, говоришь, с какой целью и по какой причине ты хочешь сделать, чтобы я так, ну, чтобы я принял а, твою точку зрения, с какой целью и по какой причине, как только вы, а, значит, это сделаете, ребят, военные, кстати, Виталий, благодарю за хороший вопрос, Отношения, но у нас сейчас больше. Вот как... Вопросов много, поэтому почему я их не читаю? Потому что жду, когда ты ответишь, более-менее расскажешь, потому что мы сейчас будем прерываться и ни темы не откроем. И вот у нас будет как раз вот формат для вопросов, и мы будем отвечать. Но мы сейчас видишь опять mm -hmm. у нас наше число выросло, поэтому по мы опять. Да-да-да. Да, они вот ребят, они одни и те же по военному билету. Я быстренько так по просрочке ответил. Немножко Олегу сказал про МС, да, то есть обезличенные металлические вот тут счета. Про паспорта СССР был. Сейчас я мы... с Сейчас с Денисом как раз имеем паспорта, в том числе и СССР. Секундочку, секундочку. Имеете паспорта, мы уже говорили, тот, который выдал МВД? Да. МВД? Да, а, а, МВД, а если СС... МВД... Нет, он, он свежий, но он, МВД но сейчас именно есть. То, он, то, он, то, он то МВД, МВД не или же. свое МВД, которое организовалось? Да, которое организовалось, которое а, есть, так существует. Вот, нет, МВД, которая в Игрю, бывшая милиция, которая потом ушла в полицию, но она как милиция осталась. The... Это, это отдельная тема, ребята, не нужно подменять. Я никого не хочу хорошо плохо сказать, нужно понимать, что мы делаем. Если система создала для нас системные документы, то паспорт, тот фактический паспорт, а другие два вопроса для системы, какие? То есть, для а, да-да-да, но они два, с какой целью, по какой причине? Вот, не, вот, вот возьмите себе шаблон, значит, да, например, приходите на базар и говорите, слушай, с какой целью, по какой причине, ты мне говоришь, что хурма вкусная, если она гнилая? Ну с какой целью ты делаешь? Вот, вот, вот просто такие вещи, вы видите обман, когда вы видите и чувствуете обман, задавайте в лоб вопрос. По, с какой целью и по какой причине ты это делаешь. Ну скажешь, ну причина я на службе. Ты говоришь, а какая цель? Исполнить приказ, если он преступный. Ты готов нести имущественную ответственность за преступления, в которых ты участвуешь. Все. Вот, в отношении военного билета, ребят, значит, опа, налоговый кодекс пошел. Угу, угу. Так, налоговый кодекс, но ну, это уже тема не для меня, я сразу говорю, прежде чем ссылаться на какой-то закон, кодекс, просмотрите алгоритмы его принятия, процедуры его принятия, опубликования и где это есть. Право ГОФРУ это подделка, в котором, если вы в глубину зайдете, что он служит только как справка. В судах ссылка на право там есть такая на этом сайте в правом нижнем углу ссылочка такая значит кнопочка в настройках нажимаешь знала, нет там открываешь что написано все все официальные документы опубликованы на право govру используется только как справка mm -hmm. то есть а может, да, не да, не да. Да. поэтому ребята но ну, игра идет манипуляция сознанием поэтому Открываете. Хотите в этом поле, вы никогда там не выигрываете. У них сотни километров в длину, высоту метров пять. Да, вот таких вот маленьких тоненьких книжечек. Вы же видите, что думаю, как серок безостановочный фигарит эти оферты. Поэтому, э, так, ближе к Олег Богданов. Олег, э, ну слушайте, уважаемый, я проще, значит, повторюсь, не нужно быть... Э, несколько эгоизм там, да, потому что пришли те, кто не были, вот, поэтому я помню, да, так сказать, что лично про МС, да, тебе надпись. Так, по паспорту, то, что я хотел сказать, обратите внимание, сравните загранпаспорт и паспорт Российской Федерации, хотите двигаться по паспортам, помните, гражданин Российской Федерации по паспорту обладает правами человека и гражданина. Все, дальше. Декларация о защите прав и свобод э, ч, э, защ, э, о защите по правам человека. Это 10 декабря 1948 года. 32 статьи. Почитайте, там все написано. И с точки зрения вот этого загранпаспорта, паспорта, где гражданин и человек. Проходите ФЗ 131 закон о муниципальных образованиях, берите уставы города, открывайте, что вас ждет, и вперед. Паспортные столы открываются уже в многих регионах, скоро будет и в Сочи. Но, ребят, дорогие мои, что я могу сказать? Кому, кто сдавал оригинальный паспорт Советского Союза, вот у меня его обманным путем изъяли, как и у всех, Самый первый. Так вот, я называю отдел милиции, который в том же месте, в том же адресе, в том же ИГРИЛ. Потому что там и игрил у них есть. А, так вот, это отдел улик. И у меня тоже есть ответы. Но а, на ответы вообще не нужно обращать внимания. Ответ вам никогда не дадут тот, который вы хотите, который должен. Это иллюзия. Вот. Ну, теперь немножечко... Давайте, дорогие мои, вернемся к индосаментной надписи, которая, Денис, у меня просьбочка, вордовский документик откройте. Те, кто помнит нашу крайнюю лекцию, я уверен, что здесь есть несколько участников. Вот. Для тех, кто первый раз нас слышит, ребята, индосаментная надпись – это инструмент, который позволяет взаимодействовать с системой и развернуть их удар против вас. Значит, индесаментная надпись, это надпись определенного характера, она находится в вексельном праве. Я тут у себя компьютер, да, тоже открыл. Видно мой стол? Ну да, да. уже начинается, видно. Да еще потом не забудьте ответить по военнику, там, просто в двух а, словах. А, по военнику, чтобы... да, военный билет, ребята, любой документ храните всегда. Значит, со слов, и мне в практике, мне это никто не проверк. То, что я сейчас скажу, значит, когда значит, в полиции я давал уведомление о поддельном паспорте, значит, был вызван участковый, и во всех, во всех делах, я говорю, мне говорят, ну, у тебя есть какое свидетельство о рождении? Я говорю, даже если бы оно у меня есть, оно есть. И военный билет я вам просто не предъявлю, по одной простой причине. У них был указ распоряжения изымать свидетельство о рождении и военные билеты. Это факт преступления который а, сейчас РФ отвергает. Поэтому при меня его нужно хранить, берегите его как за них сока. На вот военный билет Советского Союза это самый главный момент. Когда у меня, значит, была встреча с органами ФСБ и мне задали вопрос, как ты относишься к СССР? Глаза в глаза у нас была встреча определенного характера, и я говорю не так, мне задали вопрос: в какой группировке СССР ты состоишь? Уж больно попахивает ими. Я говорю, значит, напротив меня сидел ФСБшник, вот, и я ему в глаза посмотрел, имя не буду называть, я ему сразу говорю, знаете, если вас интересует мое отношение к СССР, заявляю, что я давал присягу присягу своему народу, я служил на тяжелом авианосном крейсере Минск в военно-морском флоте с 1981 по 1974 год, вот, поэтому я присягнул своей родине и своему народу. До этого он мне сказал такую фразу, чуть если что-то не нравится, что ты отсюда не уезжаешь. И перед этой фразой, свое отношение к Советскому Союзу, я сказал такую вещь. Я нахожусь на своей земле, которая мне принадлежит по праву крови, по праву рождения, по праву земли, по естественному праву мужчины. Вот, и поэтому, а присягал я своему народу и своей родине. Я служил на тяжелом авианосном крейсере «Минск», так сказать, краснознаменного Тихоокеанского флота. Это в отношении моего отношения к СССР. А вот в отношении группировки, я же не алкоголик, мне компания не нужна. Я так ему сказал в глаза. Поэтому он сказал, я ему сказал, что я никого не призываю на баррикады. Я считаю это преступлением. Потому что молодежь, студентов, не понимающих, как пушечное мясо отдавать, это преступление. Нас и так мало. После этого он встал, вышел, и тот-то там оставался. Ну, там не нужно было забирать какой-то документ, ему задали. А что с ним делать в отношении меня? Мне отдали то, что, зачем я пришел. Поэтому, ребят, военный билет, повторяюсь, и свидетельство о рождении, это документарные бумаги, их нужно хранить. Это факт свидетельства на эти бумаги. Я а в СССР, в я это, да, и у меня тоже есть Таташенька, да? Поэтому м -м, начинаете осознавать, это, это еще раз инструмент говорю. Это инструмент, который очень скоро вам пригодится. Но это скорость вот вашего личного сознания. Поэтому светить не надо, вот, а, а хранить это. нужно. Вот. и запомните одну маленькую вещь. А, опять картинка. Когда вы э, говорите, блин, уже время у нас, когда вы говорите э, слово, имеет, имеет вес, да, так сказать, э, документ это излишнее. Когда мы встречаемся, в глаза-глаза, протягиваем руки, здравия, как тебе обращаться, Вася, ко мне, Юрий. Все, не нужно же документ показывать. Когда ложитесь спать, да, так сказать, семейная ложа, вы же не показываете документы друг другу, люди, человеки, проснитесь, не документ взаимодействует, а владелец, держатель, бенефициар и выгодополучатель. Все, давайте вот к ценностям, немножко к индесаментной надписи, Денис, можешь ее там все, видно, хоть что-то читается, нет? у меня просьба к тебе, вот эта ссылка вверху, да, она активна, ты, может, ее в чат закинешь сюда, вот, чтобы это вот, речь идет о принятии ценностей, до саммитной надписи, я не буду все разговаривать, я сейчас, те, кто были, могут послушать нашу встречу, чуть-чуть опусти до второй странички, да, вот скопируешь, и я там, окажется, немножко поработал над этой, над этой бумажкой, да, так вот, э, ага, здорово, и вернемся к этому к товарищу вордовскому документику. Значит, Олег, это э, значит для тебя и для всех, то есть вот по ОМС нужно понимать, как взаимодействовать с системой. Любая бумага, любой протокол, любое все, э, любой ответ взаимодействия с вами порождает три действия – чуть-чуть ниже, на следующую страничку опусти, угу, угу, еще, еще. Вот где выделено текстом, есть, во-первых, во кра... зелененькая, синенькая и розовая. Вот, вот нам вот этот абзац нужен, да? Вот его, если ты можешь увеличить, да, вот это вот, ну, либо экран нам расшарить, чтобы это было видно формат. Так вот, я быстренько, да, осталась ситуация, да, останавливают полицейский, выписывают протокол, либо приходит налоговое уведомление, либо приходит какой-то штраф, да, так сказать. Есть три варианта нашего действия. Первое, можно его просто проигнорировать. То есть, что такое игнорирование? То есть э, система взаимодействует э, с нами как с физическими лицами, пока мы не проявимся, кто да, вот Наташенька не такой класный жизнь: деньги давай, танга, давай, давай, давай. Синяк нету, почка есть, печень, селезеночка, ливер, давай все примем теперь, все можем сделать. Так вот, если только вы проигнорируете ответ на это действие, тем самым вы дали добровольное согласие, во-первых, вы обесчестили себя, акцептировали, не, не, ну, акцептировали, да, то есть если вы промолчали, вы э, находитесь, то есть, вы обесчестили себя, честь это самое высшее достояние, да, так сказать. Это в системе у них это так воспринимается, а он бесчестный, значит все тем более, то есть если промолчал на это действие, находится в бесчестии и берет на себя ответственность за выплату. Всех денег или даже добровольного нахождения в тюрьме для погашения государственного долга. Государственный долг – это америкосов. Обратите внимание, ну так как у нас страна большая, многие знают в окружении, когда человека лишают свободу и направляют да, в места не столь отдаленные, у него забирают паспорт. Как вы думаете, почему забирают паспорт? Не знаешь? <сёст> это связано со счетом как-то <сёст> не, не, не, не. не знаю, а, то есть <сёст> да, да вот маленькая маленькая-маленькая ремарочка гражданин и человек не может находиться под стражей вот и все Поэтому изымает. Ну ладно, дальше придет понимание. Так вот, то есть, если не отреагировали на эту бумажку и промолчали, не написали ответ, то все, вы приняли. Значит, как работает система? Запомните три действия. Бумага растворяется бумагой. То есть, если вы получили бумагу, бессмысленно звонить и кричать, я не согласен, это не для меня, это не про меня. Нужно писать. Вот, если с вами общаются голосом, ну, бессмысленно писать, да, нужно, Но ну, если только если есть физическое, ну, человек нем, и он может только писать, да, услышал ответ, но написал, я не немой, поэтому я пишу, это будет логично. Слово растворяется словом, действие растворяется действием. То есть, если вам что-то говорят, глупо писать. Если вам пришла бумага, ну, бессмысленно звоните, там что-то что-то делать. Система а, ждет вашу реакцию. Поэтому промолчали, приняли на себя все обязательства. Все, да, вас стригут. Второй вариант значит, подписать вот эту бумажку и тем самым без каких-либо условий. Здесь прямо так и написано. Второй вариант. Вы можете подписать вот эту бумагу, штраф, протокол, там, уведомление без каких-либо условий. То есть безоговорочное одобрение или, ну, у них называется термин такой пустое одобрение. То есть таким образом... А когда вы просто поставили подпись, слово подпись мы тоже говорили, слово подпись нужно зачеркивать и ставить либо автограф, либо вообще эту графу вычеркивать. Потому что подпись это под чином, это согласие. Слово дата в любом документе, да, это тоже надо зачеркивать, зачеркивать и писать. Просто число дата это да, это трижды да. То есть, слово «дата», если есть, значит, вы дали согласие. Вы понимаете, сколько они создали вот этих вот э -э гадких зацепок, которые просто, если ты не знаешь это, то ну, ты же согласен. А вот, а, тут же «дата» написана, Секундочку, они вам покажут в каноне позитивного права, что такое «дата», и скажут, а я же не знал. И у них классная фраза, а незнание не освобождает. Поэтому «тформа» твой дом, да, либо твоя печень наша. Поэтому здесь… Условия. Если вы просто подписали, вы создали оборотный инструмент, <как> дав ему стоимость и взяв на себя ответственность за его оплату, который будет исполнен имитентом, то есть окружной прокурор, либо правительство, либо судья, то есть вас осознанно туда зафигарят. И третий да, момент, если вы можете подписать информацию квалифицированной надписью, вот это вот индосаментная надпись, Таким образом вы заставляете систему самостоятельно за свой счет судья, полицейский, который налоговый инспектор, который отправил вам ЖКХ, да, там отправляют квитанцию. У них идет сразу сбой файлов, когда вы начинаете это подписывать, они не знают, что с этим делать. Но вы на их бумагу ответили бумагой. И вот, Денис, внизу есть... Чуть-чуть ниже опусти, у нас с тобой есть, мы поговорим непосредственно об этой записи. Сейчас вот, да, чуть-чуть, чуть-чуть ниже, я вот красным еще, еще чуть-чуть ниже. ниже, еще чуть-чуть ниже, еще чуть-чуть, сейчас, сейчас, сейчас, секунду, вот здесь, да? То есть вот эта надпись, <coughs> она уже... А, да, да, да. Ну, это уже отдельно. То да. есть, правильность. Ребята, вы же потом зайдите, как это применять. Вот не зря вам Денис поставил ссылку. Я еще раз говорю, это инструмент которым нужно уметь пользоваться, нельзя давать двухлетнему ребенку опасную бритву, потому что а, вот эту фразу нужно понимать, здесь еще и вексельное право, то есть на английском это звучит, да, так у них юридикция их английская, да, сейчас же мы в торговом праве находимся, загнали все эти в рясах, там, судя, как бы находятся, пираты, поэтому для них звучит так, accept for value, without, в у меня плохо, Турновер for me, то есть, значит, ниже на русском написано, я писал на двух языках специально, да, на, значит, на судебном одном там письме, которое мне пришло в налоговую, почему на двух языках, почему обязательно на русском, а, нужно полностью писать на их языке и потом на русском, потому что в канонах, по которым они а, служат, э, у них только в оригинале принимается а, ну, взаимодействие. Но чтобы для того, чтобы они потом не включили... А мы же русские, мы же на русском понимаем. Хорошо. И для нет, вас нет. на русском. То есть accept for value. То есть это принято за стоимость без оборота на меня. Ребята, кто, кто сейчас первый раз с нами, вот все, что я говорю, это точно непонятно. Поэтому рекомендуем послушать, либо мы еще раз сделаем. Это вот те, кто был <coughs> у нас на прошлом нашем, нашей встрече. То есть это обязательно. Таким образом мы соглашаемся, что то, что нам выписали, это конкретная ценность. Вторая фраза. Значит, äh, äh, exempt for levy. Кстати, ты знаешь, вот accept for levy, да? Me, вот здесь я немножко сделал ошибку, то есть перед акцент for нужно убрать вот это вот, но ну я уберу ее. For me дважды написал, торопился, то есть вторая фраза в этом написании, mm -hmm. да, акцент for value, то есть это ссылка, а эта фраза звучит освобождение от оплаты. То есть, когда мы написали, да, мы согласаемся с тем, что это ценность, дальше мы освобождаем оплаты. Третья строка у меня там май 9-го 2020 в таком формате ставится у них там, значит, написание. Можем написать там по-русски там 9-го через флеш, через дробь там 05-го 2020 Здесь с синим цветом чернил ставим автограф. Ну, автограф еще раз, не путать с подписью, но чтобы, видите, как внедрили. Автограф это то, что вы оставляете, чем вы а, расписываете документ, либо что-то, какой-то договор да, оставляете. То есть в данном случае, когда мы здесь поставим свой автограф и поставим день, который это сделан, таким образом, а, эта третья строчка запускает выпуск денег денег на оплату вот этого вот э, штрафа э, протокола всего остального далее четвертая строка вот Иван Иванович значит Иванов Иван Иванович и ID, это номер инн то есть я любые цифры забил поэтому здесь ставите э, против кого выписан этот протокол э, то есть кто должен оплатить ну грубо говоря система заставляет живого мужчину женщину оплатить долги вот этого вот искусственного человека, у которого и так все забрали, поэтому мы разворачиваем эту ситуацию против них и мы пишем, кого мы освобождаем и указываем иным, чтобы они в своей системе поняли, что значит этот бумажный человек освобожден от оплаты и дальше вот значит здесь очень интересная надпись. Значит, депозит виз Сбербанков, Россия, это я для нас пишу, да, так сказать, у Америкосов другое стоит, у них в казначействе, но здесь мы даем приказ тем, тому, кто выписал вот это постановление, приказ, повестку в суд, отдельно сейчас расскажу, да, так сказать, мы даем распоряжение, чтобы тот, кто выписал и подписал данную бумагу со своей стороны, он деньги, которые вы как банкир выпустили, принес и положил на депозит ну, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинков, неважно куда, ну что вы пишете. И, откры... и причем положить на счет вот этого и Иванова и Ивана Ивановича и Айди. Таким образом, вот эта надпись говорит о том, что вы согласились с тем, что это ценность, дальше вы освободили от оплаты определенного, в дальнейшем вы показываете, что вы сейчас освободите оплат, от оплаты кое-кого, дальше вы своим автографом имитируете выпуск, выпуск денег, дальше вы прописываете, кого вы непосредственно а значит э, освободили от оплаты и вы даете приказ э, выпустившему вот этот документ кто просит денег у вас деньги которые вы выпустили положить на счет вот того кого вы освободили от оплаты вот вот это вот вещь да и чуть ниже вот здесь вот следует помнить что обвинение не нужно вносить в казначейство США фактически вы можете поручить это тому кто его выдал то есть еще раз то есть к вам обратились за деньгами, выписывая протокол, да? Вы их выписали, на деньги получили. Но только не забудьте их отнести тому, кому нужно. Таким образом, маленькая-маленькая вещь, ну видите, кратко не получается говорить. Когда мужчина либо женщина получает повестку в суд, они же хитро делают. Значит, такого-то числа, там через 20-30 дней состоится слушание по такому-то делу, где вы рассматриваетесь как должник. Ну, и вот, Отвечек. да, ответчик там, ну, такая вот штука, ответчик, такой плавный заезд, да, это, как говорится, я пригласил на танец, а все равно в кровать потащу. Поэтому, знаешь, здесь как вот такая штука. И тот, кто приходит в суд, говорит, вы знаете, мне пришло, а что там такое? И секретарь суда, кстати, в суде... Ой, почему с вами работает секретарь? Это еще одна иерархия, чтобы вы знали, я быстренько про нее пробегусь. Почему? А сначала кажется, секретарь суда ⁇ это э, низшая должность. Так вот, по иерархии, э, подчиненности в, в этом судебном процессе, судебный пристав суда ⁇ это самая высшая иерархия в суде. Вот судебный пристав в суде, он надзирает затем как э, исполняет свои обязанности так называемый судья, так называемый прокурор, так называемая вторая сторона. То есть высший э, в судебном процессе это э, судебный пристав. Ну их сейчас э, опустили до уровня там, собачек, которые там скрутите руки, да, там Вы... выведите из зала. Так вот, второй дальше, второй по значимости в суде это секретарь. Потому что он фиксирует, как производит дело, значит, как ведется дело. Потом идет прокурор, и только самый по иерархии ниже в судебном процессе – это судья. У нас все наоборот, да, так сказать. Поэтому вот такая еще маленькая штучка, чтобы вы понимали, потому что вот когда приступ, что ты понимаешь свою ценность здесь в этом процессе? А что мне сказали, вот я и делаю? Ну, вот, вот видите, что делается. Поэтому здесь такая вещь. Теперь, когда с повесткой прибегает э, возмущенный, там, а очув, вот за дело познакомился, секретарь говорит, там, да, хорошо, как там фамилия? И здесь еще раз человек себя опускает ниже плинтуса. Ибо, ответив на вопрос, фамилия называет фамилию. Фамилия это статус раба, это принадлежность не к роду. У вас есть имя рода. И когда, например, мне это говорят, я говорю, слушай, фамилия только у животных есть, и у рабов. У меня есть имя рода. Если тебя интересует, как род нас, так сказать, называется, вот Башко-Башков. Есть у меня еще имя, данное мне родителями Юрий. Есть у меня имя отца, есть имя, значит, деда моего, прадеда, прапрадеда. У меня это все есть. Вот. И у них идет не связуха. Таким образом, это включается для них понимание, что напротив них абсолютно другое, что вот как-то, как-то, как-то. Но если только вы протягиваете повестку вот этому секретарю, и он знаете, что сделать? Он обязательно сделает, говорит, вы знаете, подпишитесь, пожалуйста, вы же получили повестку, вот вы принесли. А мы вам через это откроем ознакомление к материалу. Как только человек подписывает повестку, он дает свое согласие на оплату всего того, что будет происходить дальше. Поэтому, друзья мои, как-то вот так. Вот, у меня больше пока... Ну, это опять, мы на час, мы уже опять опоздали, убежали. Еще в вклиниться да. немножко да. И, да. и сказать о том, что, когда люди получают повестку, сразу происходит нарушение прав человека. То есть суд заранее человека ставит в более слабую позицию, чем истец. Почему? Потому что люди, все те, кому пришли вот эти повестки, они не получают копию документов. И потом суд назначает дату, понимаете, и человек приходит, он не знает материалов, он не знает ничего. То есть он, изначай, он сразу ставится в положение, как этот Владимир всегда говорит, хомячка, которого можно подаить. И так происходит процесс. Человек пришел, он, он не знает ни о чем. Кто подал, доказал ли, доказал ли естественно те требования, на которые он ссылается. Человек ничего этого не знает. Он приходит, судья вытягивает согласие, что он совсем согласен, и все, процесс завершен. Подпишите, получите долг, идите, платите. Мы как раз даже, даже со стороны Российской Федерации происходят вот, вот такие вот подмены, такие вот понятия. И заранее человек ставится в более слабое положение, и, соответственно... Ну, да, я сейчас Наташеньке заберу, это слово закончить по этой, я забыл сказать, то есть, когда вы на повестке, которую, ну, согласились получить, вы переворачиваете на обратной стороне, где они просят ставить автограф, вы ставите индосамитную надпись, вот эту вот, таким образом, вы сразу, в деле же есть сумма, любое дело, это коммерческое дело, там есть, Деньги. Но тем самым вы имитируете выпуск денег и обязуете судью через секретаря оплатить эти деньги, унести эти деньги. Вот в чем ссыла. Поверьте. Ну, ну слово, поверьте это абсолютно некорректно. Поэтому изучите изучите. Не значит, что вот я где-то услышал, услышала, и я сейчас написал, нацарапал эти э, документы. Нужно понимать, что делаете. Потому что система всегда проверяет только на три вещи. На дееспособность и осознанность. Если есть воля, за волей идет интеллект, а потом дееспособность. Если у вас есть воля, э, отторгнуть то, что он предлагает, волю вашу никто не имеет права забрать. Ну, как-то вот так. Друзья мои, Самое основное, воля, да? Воля, конечно, да? конечно, конечно, воля, воля, воля. Мы опять убежали за час 10, поэтому вот вы же видите, что у нас есть много о чем поговорить, друзья мои. Да, еще раз хочу поблагодарить, что число нас выросло. Если оно останется, значит, мы нужны, значит, мы что-то даем. Поэтому Денис всегда с нами, у него своя харизма, замечательный мужчина настоящий, рекомендую тоже ему задавать вопросы. Поэтому я умолкаю еще раз поклон вам, благодарность за терпение, за умение, за выдержку. Да-да-да, благодарю тебя. Ну и в принципе благодарим да, за информацию. И тем людям, кто присоединился к нам позже, да, то есть не был там на наших первых вебинарах, я рекомендую прочитать, просмотреть группу в Телеграм, потому что там в самом начале у нас в закрепе есть, то есть ссылочки на наши вебинары. Посмотрите их, посмотрите информацию по саммитной надписи и как бы будете обладать полной информацией, в принципе-то. Потому что сегодня уже был полный, полный разворот, скажем так, по применению. И можно я тут, извини, перебиваю, Бога ради, просто ну, по времени. Значит, есть парочку вопросов, да, мы же не ответили на вопросы. Значит, Судебная повестка пришла по почте, ее надо отправлять обратно с индосамитной надписью. Вот, вот я о чем вам говорю, ребята, изучите материал, и когда вы только поймете силу этой индосамитной надписи, тогда ее применяйте. Ее нужно... На обратной стороне, вот в этом материале написано, где она ставится, эта индосаментная надпись. Она должна обязательно идти по диагонали. Вот вся она должна не просто так, строчка строчку, а по диагонали. Она должна слева вниз и вправо, с, лев, с левый угол и в правый верхний угол идти. То есть она должна быть, и если, они же еще хитро делают, да, так сказать, на этой повесточке, она же коротенькая, маленькая, как бы экономия, да, вот такая вот. А для чего это делается? Для того, чтобы вы кроме подписи и согласия нифига не поставили. Поэтому к этой повестке вы делаете ксерокопию этой повесточки, прикладываете чистый лист, алон же это называется в вексельном праве, и пишите сначала там красной ручкой, это сила воли, да, жизни и приказа, в красной ручки, значит, я, женщина, там, мужчина такая-то, такой-то, да, там, значит, такого-то числа рождения, вот, получил по почте непонятное, так сказать, извещение, в котором оказалось, что судебная повесточка. Таким образом, так как на повестке осознанно отсутствует надпись для моего решения, я прикладываю «Алонжи», и вот чистый лист называется «Алонжи». И вы дальше пишите вот эту надпись, прикрепляйте к этой повестке. Нужно прописать, к чему вы прикрепляете, что повестка от такого-то числа, от мирового там судьи, либо там от какого-то, по делу такому-то, да, то есть, значит, вы это не признаете, вы вот этой надписью, вы признаете, что это ценное, но этой надписью вы... Вы разворачиваете, судья не нашел ответчика, но он получил деньги. Понимаете? Он получил деньги, которые он должен куда-то э, что-то с ними деть. Но так как у него в руках физически их не получилось, да, ему нужно из кармана своего достать и исполнить вот этот приказ. Они же дурака включают, что мы же вот исполняем запрос банка, либо там истца. Мы так, коммерсанты, стрижем свои пени, да, и все. Вот, поэтому, не знаю, ответил я еще раз, да, то есть повестка должна возвращаться, безусловно, неохота идти, отправляйте по почте, но обязательно с уведомлением о вручении. Обязательно с уведомлением о вручении. Обязательно делайте Смотрим. опись. Обязательно делать опись туда. Да, да, да, да. И причем, ну вот я в статусе мужчины, я делаю свою печать на опись. Я вообще не ложусь под эту систему акционерного общества Почта Россия. Поэтому я заклеиваю конверта внутри опись и моя там печать и семена. Но если этого еще не понимаешь, да, то нужно просто подойти на почту, вложить в конверт, сделать опись, чтобы почтарь поставил опись. И поставьте... Есть два варианта. Можно поставить ценность, объявить по стоимости, если это кредит, там миллион рублей, да, так сказать, то, ну, процент с почты будет большой. Но это, понимаете, это уже будет ценность, никуда не денется. Поэтому с уведомлением вручении с описью. Второй вариант. Не хотите проходите через значит эти рамки кто готов под рамки ложиться, ложитесь под рамки можете отправить ксерокопию высокого качества на почту судья, и обязательно потом позвонить, сказать здравия, здравия значит вот только... Так-то, так-то я отправил либо отправила Сейчас, на электронную почту суда. Мне интересует входящий регистрационный номер. И очень важная вещь: когда если вы делаете звоночек, поставьте на программу телефона запись, включайте запись, предупреждаете: Здравствуйте, здравствуйте. Это суд такой-то такой-то, с кем говорю? там, Родион Родионович Родионов, прекрасно, значит, ко мне обращаться Юрий, Ирина, там, Ольга, Петр, Вася, значит, наш разговор записывается. Вчера я отправил по электронной почте, значит, информацию для судьи, поэтому меня интересует регистрационный номер моего уведомления. Все, вы закрыли, закрыли вот этот вопрос, понимаете? То есть в ваших руках есть выбор, самому прийти, Прийти, значит, по почте, отправить по почте, либо отправить по электронной почте. Сейчас они же все, ребята по электрону, ну хорошо, ловите. Ну, можно же еще отправить. Курьером? Нет, на сайте разместить сюда. Тогда будет сразу входящий. А сразу. я это не умею делать, если ты поможешь, это вообще здорово так значит надпись в студии на сайт сюда отправляешь вообще бесплатно а, да, там, там все четко регистрируется можно еще под видеозапись делать вот я скидывал Галине кстати давайте я наверное сюда еще в чат скину ссылочку на плейлист где я вот с Тиньковым да таким образом как бы расквитался и там как раз под запись я все записывал то есть так плейлист называется моя история онлайн и, то есть, я когда документы делал, я все их под видео зачитывал, и как я это делал, то есть, я показывал, то есть, очень классно. просто, все. очень просто. И, так, что еще хотел сказать? Сюда и, Сюда и в чат Сюда и в чат. Денис, буду ну благодарен. Все, давайте закончим, Ребята, да уже да. надпись а так, следующий... так, так, так. Да, следующий. Ст... Друзья мои, следующую тему, какую мы... Ну, может, опять Индосамитная надпись? После Индосамитной надписи ты хотел еще рассказать вам? О... Свидетельство о рождении. Нет. О чем и, я хотел? Индосамитная, а потом еще что? что? Про еще какой-то документ. А, ну, то, что я документы мужчины, могу бумаги Нет, для мужчин. Нет, Индосамитная надпись, еще что-то договорил в начале нашего сегодняшнего. Видишь, это надо по новой костер разжигать. Ну давайте, значит... Не, ну давайте подумаем, подумаем и напишите мне. Да, да, да, и да. у нас есть же группа в Телеграм. Да, Наталья, Юрий, да. призываю, призываю вас тоже принимать там участие. Как бы, надеюсь, и там же можем что... от людей получить обратную связь, какая следующая тема. Да, надеюсь, что беседа была полезной вам. Поэтому. А Кстати, да, вот услушай, вот у нас это очень осознанный расчет почтовыми марками. Но не расчет Олег, а не расчет, а оплата наземной доставки. Правильно, очень хорошую тему. Друзья мои, кто пользует почту, значит, если у вас есть конвертик, уже готовое отправление, заходите на почту, говорите, взвешайте, пожалуйста, и продайте мне марки на этот вес сами приклеиваете и, значит, вам чек это бьют на марки. Отдельно просите. И второй чек, значит, на доставку и наземная наставка оплата марками. НДС не берется, это раз. Но это гарантия, что Почта Россия берет на себя обязательства доставить. Паспорт СССР. нужен Ленин Старашев. Ой, про паспорт. Мы опять уходим, да, мы спускаемся, ребята. понимаете, ниже. Мы сейчас говорим, об осознании более. Ну, по паспорту Наташенька расскажет. Нет, если это... что, потом... ребят, Виттер я не хочу в это в чате возвращаться. Виттер, вот он может более подробно рассказать. мы-то понимаете, говорим о более выше ступени. Уровень правового, да, понимаете? Да. Уровень правового поля. Вот правовое поле, на какое уровень, на какой уровень вы зашли? Вот с вами, вот, вот судья, а вот физлицо. Знаешь, он вас накроет и по максимуму. А когда вы как минимум равные, это гражданин, человек, а вот мужчина и женщина, это просто недосягаемо. Вот, вот и все. Ну, что тут? Как, как бы потренироваться на саммитной надписью со штрафами МАДИ, кто такой МАДИ, штраф? ГАИ, наверное, хотели. ГАИ. ГАИ. Ну, ГИ, вот. ГИБДД или что? ГИБДД. Ребят, вот просто давайте протокол, форму скачаем, напишем. Я просто их не видел давно, меня не, не интересует. Я четко у меня в шаблончик Хорошо, в кошелке. надо скинуть. Давай распечатаем. И на, на следующей нашей посиделке мы дадим уже образец. Средства, Олег, средства берутся из единого, значит, что вот, ну посмотри, пожалуйста, тогда вопрос, как определяется сумма обезличного металлического счета. На момент рождения, на данную секунду на планете Земля есть такое-то число человек и есть посчитанные ресурсы, золото, алмазы, там все-все-все, это распределяется. Еще вопрос, без правильного паспорта, о каком правовом поле может идти речь? Опять Еще возвращаемся... раз, да, вы опять на бумагу, кто, кто ложится вместе с женой, либо с мужем, паспорт кладет с собой, но это вот не к нам. Просто приходите без бумаги, без паспорта. Да, да, да, ну вот это, видишь, надо стереть, стереть. Да, это уровень более высокий, паспорт у вас пусть где-то там лежит, вы проходите, но сам факт, что так. вы же себя осознаете как мужчина, как женщина, да. например, сначала, изначально. Да, ребят, ну, ну все. Предлагаю мы... завершать. Да да да, да, да, да, да, тушим, тушим, тушим, дорогие мои. Вот, ну видите, сколько нас... Всех благ, да. надеемся, что вам полезен был сегодняшний материал. Ну, <свят> До скорой встречи. И... Олег, благодарю, да, значит, у меня получилось ответить на твой вопрос, да. Отлично, отлично. Ну что, друзья, благодарим всех за внимание, ну вы же понимаете что чем дольше у нас проходит наша встреча, тем как бы более информация полученная растворяется. То есть не нужно, Здорово, да, не да, нужно да, перегибать палку. Вся да, информация да. есть в этом чате, есть в группе нашей в Телеграм. Изучайте. У вас есть целая неделя. До следующего понедельника. И я Всем родил тему. Уже... Денис, родил тему. У нас есть еще тема а, продуктовая безопасность. Такая? продуктовая безопасность, то, что мы делаем. Вы, мы мы давайте в группе ее уже обсудим, да. эту тему. Да, да, хорошо, хорошо. Да. А ну, сейчас да. уже все, завершаем, тушим костер. До встречи. Всех, Всех благодарим да, за внимание и все, и пошли по своим другим делам.